Посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, также сказал, «Проявляй милосердие к тем, кто на земле, и тогда Аллах проявит тебе свое милосердие». Имам Ат-Тирмизи, имам Ахмад, приводит этот хадис. И также мы видим, что эти слова распространяются на всех, кто на земле. Будь он верующий, неверующий, животные, <coughs> все творения являются рабами Аллаха. Поэтому нужно относиться к ним с милостью. Посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, проявлял милосердие и кошки, рассказал своим сподвижникам хадис, что одна женщина попала в ад за жестокое обращение с кошкой. Так посланник Аллаха сказал, одна женщина вошла в ад из-за кошки, которую она привязала и не кормила, и не позволила ей питаться живностью, которая водится на земле. Имам Бухари и Мусли приводят хадис. То есть мы видим, что когда у нас есть в нашем жилище животное, даже за него мы несем такую ответственность большую. Поэтому сегодняшний когда дети бросят животных домой, там собак или кошек, нужно объяснить, что мы мусульмане должны заботиться о них, милостью относиться. Это не только их целовать их, обнимать вместе с ними, в постели лежать, так сказать. Но еще и за ними убирать, их выгуливать надо. И к тому же по исламу мы знаем, что собаки не дозволят жить в одном помещении с человеком, может жить только на улице. Поэтому... Из милосердия к животным является то, чтобы мы их не мучили в неестественной среде, как в нашей квартире или так далее. Вот. А если же они живут с нами, как кошки, например, то нужно о них заботиться, соответственно. Из хадисов мы также знаем, что Всевышний Аллах простил грехи блудницы за то, что она пожалела собаку, и в сердце ее проявилось милосердие. То есть посланник Аллаха сказал алейхи вассалям, когда собака, погибающая от жажды, кружила возле колодца, ее увидела одна блудница из числа сынов Изра... израильтянок, она сняла с себя, то есть обувь, и зачерпнула им воды для собаки и напоила ее, за что ей были прощены ее грехи. Имам Бухари и приводит этот хадис. Посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал также: поистине, Аллах предписал делать. «Все наилучшим способом. Если вам случится убивать, то есть если будет какая-то война, то есть какое-то сражение, вам придется защищать, то делайте это хорошим способом. То есть если будете резать скот, скотину, то делайте это хорошо. И пусть каждый из вас следует, как следует точит свой нож и избавляет животное от мучений». и приводит от хадис. Поэтому и говорится о том, что и на войне надо оставаться человеком, потому что война, войны бывают, происходит, как если, если человек является солдатом, либо же является обычным мирным, мирным человеком, ему нужно оставаться всегда человеком, всегда быть милосердным, всегда быть мусульманином. И э, даже по отношению к, к животным, которые он э, будет употреблять пищу. Такова истинная суть Послание Ислама — это истинная религия. Таким был на самом деле Посланник Аллаха Сааллаху Валихи